Ребята, выбрали победителя настоящее вино от Арнольда Шварценеггера, улетает к Аркадию Ковылину. Я тебе напишу, спрошу адрес и аккуратненько запакую, чтобы ничего не разбилось. И вот это вот вино, которое мы разыгрывали в видео с Арнольдом Шварценеггером, идет к тебе. Поздравляю!